На сцене команды КВ неоднозначный. Школа номер 18 Мы здесь, стоим на сцене. Под сатисфекшн. Сейчас будет экшн. Жюри на месте. Поддержка здесь все. Под сатисфекшн. Ща будет экшен, ща будет экшен, ща будет action. Немного fashion. финалешн. Ребят, вы что, страх потеряли? Так, пацаны, страх потеряли? Страх потеряли? Придурки, встаньте на место. Команда ковые не однозначные. Мы начинаем. <реклама> Случай из жизни картавого вампира. Привет, твой хозяин. Пойдем за мной. Конфликт младшего и старшего поколения особенно это ярко заметно в очередях на почте. Че? Кто последний? Перед тобой буду. Эй, сынок, сынок, тебя О? старших уважать не учили? у собаки, я Саша Дрель. Если что-то не нравится, вон там дверь. Я тебе сказал, ты меня поняла. Эй, сынок, ты совсем петушок? Ну-ка не трогай мой пирожок. Нет уважения к старшим? Иди-ка ты дальше. Не жил ты на 35 рублей в месяц? Не выживал ты при помощи лести? Твой фаворит Нобельный, но ты не знаешь, кто такой Ленин. У тебя нет котов, у меня нет зубов. Ты не пил воду из речки, не питался пресной гречкой. Ты говоришь, верните мой 2007 Но ты не видел мой 42 Я вижу... Я вяжу три носка в минуту, так что, сынок, вали отсюда. Поговорки встречаются везде, даже в реанимации. Сердце. А, доктор, но ведь это живот! Как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через луток. А -а -а. Подождите, я не умру, я же вампир. <плеса> <плеса> <плеса> <плеса> Миниатюра пролез. Наконец-то я пролез! Самая смешная шутка в моей жизни. Мало кто знает, что происходит на редактурах КВН. Итак, случай на одной из редактур. В общем, мы приготовили для вас ми миниатюру. Называется «Типичный день обороня". Итак, поехали. Ау -у. Ау -у. С -с <texto> Серега, ты что воешь? Так у меня эти дни. Какие эти дни? Ну, посмотри на Луну. А, уже что ли? У -у -у. <olncommun> ну что, оставляем? Нет. Почему? <смех> Было бы смешно, оставили. Новый год прошел, а миниатюра осталась. Привет, Дед Мороз Я не Дед Мороз, я Снегурочка А почему ты мальчик? Ну, дед внука хотел А, понятно А ты мне подарок принес? Да, принес Вот, держи О, кальмар Еще я тебе принес серое вещество Ай, ртуть Снегурочка, а где Дед Мороз живет? Там, где холодно. И давно он у нас в школе поселился. Снегурочка, а ты знаешь, что недавно КамАЗ победил? Так это Дед Мороз их желание исполнил. Ну тогда спасибо деду за победу. Тогда все Снегурочка, а меня недавно в церковной школе побили. Как? Да вот так. Иванов, домой. А, ну все, мне пора. Кто последний психологу? Я Я и есть психолог. Сегодня последняя игра сезона. И что же нам всем запомнилось? Конечно же, наш ведущий Рафаэль. И наша команда приготовила небольшую видеобиографию Рафаэля. Внимание на экран. Ну че все, пошло, поехал! Ну чувсю, пошло, поехал. Пошло, поехало Ну чувсю, пошло, поехало! Ну чувсю, пошло, поехало! Ну Пошел, поехал! И поэтому мы хотели бы вручить ему небольшой подарок. А зачем мне машина? Ну как, чтобы у тебя наконец все пошло, поехало, и ты уже уехал отсюда. А -а -а. Команда КВ неоднозначная, спасибо за сезон. Мы танцуем низкий флекс, она снова куда-то торопится. Все и куда-то там надо.